Привет, это Шамшурин, и это видео о моей новой книге, которая так, скажем, была ожидаема многими из вас, особенно теми, кто приобрел мою предыдущую книжку. И, собственно, это видео именно о ней. Значит, давно уже не секрет, и я об этом много раз говорил, что я перерос тему пикапа, и в моем понимании пикапа, он сильно отличается от тех, скажем, тренеров или там теории школ, которые есть на рынке, и... Для меня это давно уже тренинг личностного роста То есть то, что я делаю на своих тренингах И то, что я пишу в своей книжке Это уже скорее всего о том, как вырасти личностно Полюбить себя не знаю, Стать успешным в тех областях, в которых тебе хочется И вообще как наслаждаться жизнью вот. И женщина это всего лишь инструмент С помощью которого это делать проще всего Потому что когда мужчина засиделся где-то там в своей реальности Это может быть и молодой парень это может быть и мужчина за 40 с плюсом, которые засиделись где-то в своей реальности и ничего так не встряхивает, ничего так не заставляет действовать и что-то делать, что-то менять в этой жизни, как общение с женщинами. Потому что это самое болезненное, когда все-таки есть зов природы, есть там, биологическая потребность создать семью, и когда тебе девушка, которая тебе не нравится, которая тебе нравится, отказывает и говорит, что ты мне не нравишься, это очень болезненно, и это толкает вперед к развитию. Вот. И поэтому, собственно, с темой пикапа я в ближайшее время уже окончательно решил завязать, и ты еще можешь, скажем так, урвать кусочек той информации того, что я даю в рамках темы по, именно по пикапу. И, собственно говоря, это моя новая книжка. В этой книге каждый найдет себе ту информацию, которая ему нужна. То есть, если ты молодой и горячий, то Книжка просто изобилует упражнениями, практическими, конкретными техниками, комментариями к их выполнению, для того, чтобы ты наполнил свою жизнь самыми красивыми, классными, лучшими девушками и максимально быстро пришел к сексу с ними. Если ты мужчина, который уже настроен на поиск себе жены, то в этой книге также очень много информации, которая ну, направлена именно на это. В том числе о том, как выбрать себе спутницу, как присматриваться, то есть какие вопросы нужно задавать, что в ней должно быть, чего не должно быть, чтобы потом ты об этом сильно не пожалел. Вот. Книжка написана таким образом, то есть, что у тебя будет полнейшее ощущение погружения в тренинг. То есть я ее написал в виде некого диалога. Когда люди на разборах моих тренингов задают какие-то вопросы, собственно, я на них отвечаю и так далее. Там очень много интересных вопросов, которые обязательно будут коррелировать с твоими. И когда ты будешь ее читать, у тебя будет складываться впечатление, что ты сейчас сидишь на моем тренинге практика, и я ну, как бы, именно разбираю какую-то твою ситуацию. Это очень круто, это очень крутой формат. Плюс очень много примеров из жизни, плюс... Те примеры, которые случились на моем пути, все это будет в моей новой книжке. Значит, смотрите, ребята, книжки в магазинах в ближайший год точно не будет. Партия, которую мы заказали, это тираж в тысячу экземпляров. И учитывая то, что очень много желающих уже, которые приобрели мою прошлую книгу, я рекомендую поторопиться с приобретением этой книги. Каждую неделю мы будем повышать по чуть-чуть стоимость этой книжки, поэтому сейчас... Самый лучший момент приобрести ее на специальных условиях. Значит, почему? По поводу дисков, которые идут в подарок. То есть, плюс к самой книжке, даже в самом базовом пакете, у тебя будут видеокурсы, которые я просто положил туда в подарок. При оплате книги видеокурсы, которые идут в комплекте в подарок, ты получаешь прямо сейчас. вот А книжку ты получишь в сентябре месяце ближе к середине то есть в начале сентября мы начнем рассылку почему так заранее еще раз я открыл предзаказ и продажи этой книги потому что уже сейчас очень много желающих и к тому моменту когда книжка будет у меня в офисе на руках может так получиться что ты свой экземпляр уже бы забронировать не сможешь значит смотри по поводу обложки почему такая обложка я вложил туда очень много своих смыслов и назвал эту книгу книга для мужчин номер один Мужская книга номер один, я бы даже сказал. Обложка в виде гранаты, состоящая из сердец, потому что, как бы взорвав эту гранату, прочитав эту книгу, ты будешь взрывать женские сердца, ты будешь покорять женщин вокруг. То есть это все связано с любовью, да, причем в таком каком-то мужском исполнении. И самое главное, то есть там очень много написано о любви к себе. То есть то, как ты относишься к себе и твоя самооценка напрямую влияет на твои результаты с женщинами и на твои результаты в жизни, вообще на то, счастлив ты или нет. Об этом там очень много. Поэтому также взорвав эту гранату, использовав ее строго по инструкции, ты сделаешь какой-то большой весомый шаг в направлении любви к самому себе, принятия себя и, собственно говоря, это отразится на женщинах, на успехе, на деньгах и на всем остальном, что с этим связано. В этой книге я подвел итог почти 12-летней своей работе, и в каждой главе этой книжки ты будешь узнавать себя. Значит, смотри, книга в районе 500 страниц, жесткий переплет. Каждый экземпляр я лично подпишу для тебя, напишу тебе какие-то теплые, хорошие слова. Это будут не слова про батарею, а что-то хорошее, теплое в прямом смысле слова. В стоимость книги включена доставка по РФ в любую точку. И по СНГ. Как приобрести из-за границы, на сайте будут отдельные подробности. Книжка придет не к подъезду, не тебе в руки, она придет в ближайшее отделение почты. Ты получишь смс с уведомлением о том, что она пришла, а ты будешь отслеживать постоянно путь ее движения, ты придешь на почту, заберешь свою книгу и будешь ее читать. Когда ты выполнишь все практики, описанные в этой книжке, подробные, конкретные практики, то ты обязательно найдешь себе самую лучшую девушку, либо наполнишь свою жизнь красивыми и в большом количестве. Я свою уже нашел. И именно благодаря пикапу сейчас я нашел свою любимую женщину. Я шел в этом направлении, я получил свой результат. И теперь я хочу, чтобы этот результат был у каждого из вас и у тебя в частности. Итак, о пакетах. Значит, первый пакет – пакет стандартный. В него входит сама книжка. И в него входят два подарочных видеокурса от меня для тебя. То есть общая стоимость этих двух видеокурсов 3800 рублей отдельно. Значит, это видеокурс "Не волшебная таблетка от страха подхода страха знакомства". То есть я рассказываю там и даю конкретные упражнения, практики, как побороть страх подхода. И второй видеокурс видеокурс кинестетика, в котором я рассказываю и показываю на живой девушке. Как прикасаться к девушке, как трогать, как возбуждать от момента начала знакомства до момента, когда девушка уже у тебя дома. То есть весь процесс, включая свидание, там будет показан. Книжку ты получишь ближе к середине сентября, пока она придет к тебе. Видеокурсы ты можешь получить уже сразу сейчас после оплаты и, собственно говоря, заняться собственным образованием, начать делать те задания, которые там есть дальше следующий пакет значит а и стоимость этого базового пакета вместо шести тысяч семьсот девяносто она всего меньше трех тысяч рублей То есть, э, причем цена будет расти и повышаться второй пакет я бы назвал этот пакет мотивационным потому что помимо самой книги помимо этих двух подарочных видеокурсов общей сложности стоимостью 3 800 страх знакомства и э, кинестетика прикосновения в этот пакет входит аудиозапись книги, То есть почему он мотивационный, потому что аудиозапись записана моим голосом и для многих без лишней скромности это такой сильный решающий фактор То есть, я сам ее записал, в ближайшее время там появится кусочек и отрывок, который ты сможешь послушать, протестировать Книжку ты также получишь в начале, в середине сентября. Курсы и аудиокурсы придут сейчас. В ближайшее время аудиоверсия придет в процессе. Значит, отдельная стоимость аудиоверсии 3200 рублей, но аудиоверсия, как таковая, не продается в отдельности. Она идет только во втором пакете, который вместо 9990 рублей стоит. Сейчас всего 3890 рублей. Ты сейчас можешь его заказать. Следующий пакет, пакет Gold. Золотой пакет. Значит, смотри, первое, чтобы я хотел сказать, и внимание, туда входит бесплатная регистрация, участия в тренинге, который я назвал интеграция книги. Тренинг пройдет в сентябре, в конце после того, как ты эту книжку получишь и прочитаешь. Отдельная стоимость и потом ты сможешь в нем принять участие три рублей. Сейчас тем, кто приобрел пакет Gold, я этот тренинг дарю, потому что то есть в нем я буду рассказывать, как внедрить все те фишки, все те техники, все те практики, которые описаны у меня в книге, и отвечать на твои вопросы. Очень ценное мероприятие. Так, значит, туда входят также ну, вот эти подарочные курсы по кинестетике и по страху подхода, и туда входят три Три самых топовых моих видеокурса, которые ты можешь приобрести и мог приобрести за какое-то время. Первое – это «Легкие знакомства как привычка». Это 20 часов записи нашего живого группового тренинга в Москве, где я рассказываю, показываю, объясняю, отвечаю на вопросы. Второе – это флешка «Практика». Это самый такой нашумевший, самый ураганный видеокурс, который состоит из примеров выполнения заданий. Я считаю, что это вообще максимум, что ты можешь получить, находясь на расстоянии. В этом курсе «Флешка практика» я сам вместе с моей командой делал все упражнения, задания своего тренинга. Показывал это, снимал на скрытую камеру на живых, красивых, незнакомых девушках, рассказывая, где какие ошибки, где какие моменты, на что нужно обращать внимание. И просто получив этот курс «Практика» и делая все задания поэтапно, которые есть в нем, ты гарантированно обречен получить свой результат такой, какой ты хочешь. Также туда входит третий видеокурс. Это теория к моим индивидуальным тренингам. Это теорию, которую мы выдаем на тренинге практика, либо на индивидуалках, которая заключается в том, что это 6 часов видео по 1,5 часа 4 кусочка. Там также вся теоретическая информация с практическими заданиями и упражнениями. Эти курсы ты сразу же получишь после оплаты. И тебе будет заняться чем, пока ты ждешь эту книжку, пока она придет к тебе. Итак, внимание, отдельная совместная стоимость всего этого 43 890 рублей. Но пакет Gold сейчас ты можешь приобрести по цене меньше 10 000 рублей. Это вообще неслыхано. То есть три самых ураганных видеокурса, плюс два курса подарочных, плюс участие в тренинге «Интеграция» которая отдельно стоит 3000 рублей. Плюс сама книга, плюс аудиоверсия, естественно, тоже. И все это ты можешь приобрести всего лишь меньше десятки. Это смешные деньги. Итак, следующий пакет, четвертый, это максимальный пакет, пакет платинум Ну, я считаю, что это самый немыслимый пакет, который есть. Значит, смотри, а, помимо всего вышеперечисленного, здесь будет таблица, ты можешь посмотреть, сравнить эти пакеты и выбрать то, что тебе интереснее всего. Помимо вышеперечисленного... В него входят еще два курса на тему свиданий общей сложностью, которые стоят 10 900 рублей. Это «Твое идеальное свидание», «Свидание уровень бог». То есть это курсы, в которых есть абсолютно вся инфа по поводу проведения свиданий, плюс даже живая приглашенная девушка. И внимание, смотри, туда входит также пожизненный доступ в наш чат, закрытый чат в WhatsApp, в который попадают только люди с живых мероприятий, с живых тренингов. Сейчас там больше 250 человек, и что тебе дает этот чат? Самое главное, это что ты можешь там найти себе друзей, единомышленников, обмениваться опытом, какими-то знаниями, навыками, общаться с нормальными мужиками, которые все идут к тем же целям, что и ты, найти себе товарища в своем городе, и самое главное, ты можешь в любое время задавать вопросы мне лично и моей команде, и я буду на них отвечать. То есть ты получаешь пожизненный доступ, в хорошем смысле слова, ко мне и к моим коллегам. Это дорого стоит. Отдельно эта опция не продается. Она входит только в четвертый пакет. Также в четвертом пакете платином ты получаешь скидку в 5000 рублей. Это очень приличная скидка на тренинг практика, если ты активируешь ее в этом году, в 2019. Поэтому, когда в дальнейшем, если вдруг ты соберешься приехать на практику, ты скажешь на собеседовании, что приобрел пакет платином, мы посмотрим по промокоду, и ты получаешь скидку в 5000 рублей. Это неслыхано Это вообще неслыхано никогда, чтобы мои обучающие видеоматериалы стоили так дешево и доступно, как сейчас. Потому что общая стоимость всех плюшек, фишек, курсов, доступов стоит 59 790 рублей. Но, значит, сам пакет стоит... В районе 17 тысяч рублей, и ты также можешь его сейчас приобрести, заказать его, и все курсы, все доступы придут уже прямо сейчас, ты начнешь пользоваться всеми благами, пока ждешь свою книгу, которая придет в сентябре. Еще раз напоминаю, значит, все курсы ты получишь прямо после оплаты, и... Когда придет книжка, ты будешь максимально готов. Теперь технические моменты. Оплатить можно любым способом. Создаешь заказ, который действительно в течение 72 часов. Если ты его не оплачиваешь в течение 72 часов, то заказ аннулируется. И бронь книги тоже аннулируется. Поэтому рекомендую тебе все-таки совершить оплату в ближайшее время после того, как ты заказ создал. Курсы курсами, но... Все они идут по такой цене только в комплекте с книгой. Книга, я еще раз напоминаю, всего 1000 экземпляров. Доставка книги до ближайшего почтового отделения. То есть тебе придет смс, что книжка пришла, ты можешь отслеживать на сайте, где она сейчас идет. Ты приезжаешь, забираешь эту книгу. Поэтому просьба, ребят, когда вы будете заполнять специальную форму, Сделайте так, чтобы вы не забыли ни одну цифру вашего индекса, вашего адреса и всего прочего, потому что это важно, чтобы эта книга до вас дошла. Книгу вы получите в первой половине сентября. Значит, сейчас вы ее однозначно и все пакеты покупаете по сниженной цене, потому что стоимость мы будем увеличивать каждую неделю. Что касается всего остального видеокурсов, то вы получите доступ к ним сразу после оплаты. Для тех, кто приобрел участие и пакеты с тренингом, интеграция, то есть это третий, четвертый пакет, подробная информация будет дальше, то есть ссылки для участия вам придут дальше. Собственно говоря, как-то так. Итак, ребята, читайте внимательнее здесь на сайте. Обязательно заказывайте эту книгу. Если вы не читали еще мою предыдущую, то вы можете добавить к заказу мою предыдущую книжку. Там все подробно расписано. Это будет самая лучшая книга в вашей жизни, которую вы гарантированно прочитаете от корки до корки и будете пользоваться теми рекомендациями, материалами, заданиями, которые там есть. Я собрал туда весь свой опыт в пикапе, и на этом моя эра пикапа заканчивается, поэтому нужно успеть ухватить кусочек того опыта, который я накопил. Итак, все подробности внизу, ребят. Увидимся. Пока.